Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlay Games, с вами я София. Мы продолжаем об сервере, между прочим. Даже продолжаем. В квартире 007 Дэн нашел обезглавленный труп. Индифицировать жертву было невозможно, и Дэн предположил худшее, но оказалось, что убийство было совершено еще до того, как Адам позвонил отцу. Цепляясь за слабую надежду, Дэн возвращается в запутанные коридоры здания, чтобы узнать, что же произошло с его сыном. Первым делом нужно раз разыскать женщину, звонившую Адаму. Ее зала ХН. Нужно найти, значит, девушку. ХН, так чувствительность, теперь пониже, еще ниже, еще ниже, ну как-то так. Звоним, сюда мы по-моему не звонили. А тут, да, ш -ш -ш. ладно, пошли дальше. Пойдемте. Так, одиннадцатое. Укра... Красным горит, блин, да что ж такое, -то? чувствительность Л. Никаких звонков. И не открывается. Ладно, пойдем дальше. Ну-ка, а изучить мы можем? Да не звони, изучи. Что, нет? И вот это? А, мы это уже, наверное, изучили, поэтому нет. Смотрите, тут еще какая-то дверка. Ну-ка. Не подходит. Сюда нужен кот какой-то. Какой-то нужен код. Узломать мы ничего не можем? А -м -м. Походу нет. Ладно. Это что? Да ё-моё, попади. Так, чувствительность. Не подводи меня. А, за... это запас наших таблетосов. Во! Чувствительность сработала. Мышка теперь еле поворачивается. То, что нам нужно. Так, в 009 мы, по-моему, заходили, да? Да. Так, десятую мы тоже, по-моему, увидели. Тут, я смотрю, тут прям вот совсем можно взаимодействовать. Так. Как-то... Так, запутанный коридоры. Ладно, возвращаемся туда. Э -э, Пройдемся. Самое главное найти какой-нибудь код, цифруки. 3-3-4-5, правильно, тут есть. 3-3-4-5. Можем попробовать? Можем. Так, не открывается. Сейчас, давайте попробуем. 3-3-4-5. А вдруг сработает? А вдруг... Короче, со звуком я, да, я, я разобралась чуть-чуть, я поняла то, что я немножечко переборщила. Подождите, взломать как? Подожди. Сред... А, среднегротовка, чтобы взломать. 0,4, а, мне не надо набирать. Хорошо, 0,4, 4, а, Отлично. Что, охренели? Дверь закрыли. Так, ну тут мы это самое можем взламывать что-то еще, смотрите. Как прикольно. Ой, еще в шкафчиках покопаться можем. Это разве не прекрасно? Кто это? Ага, тут, ну тут ничего интересного. Подождите. Ну да. В шкафчиках покопались, ничего не нашли, интересного. Ну-ка. Тоже ничего. Ладно, идем дальше. Door, Пожалуйста, Just подойдите к двери. Мне просто нужно с вами поговорить. Вас пришла ЛХ из из Кирана? Я появится Кракова, если вы это имеете. Правда? Копу зданий крайне не видели уже. Да никогда, наверное. Ну что ж, теперь увидели. Да уж, удачи. Она вам очень пригодится. журнал Ой, она ведь, смотрю, херовенько уже становится. Вот это вот поднялась, да? Вот это вот... Я должна по этой ячейке как-то определяться, да? Давай. Нормально? А как я должна определять, я не пойму. Я должна ужираться таблетками, чтобы это упало? Или что? Или как это делается? М -м -м. Так, поиски Амира какого-то. А, вариант исследовать место преступления. Так, нашел в квартире безглавный труп. Возможно, это не он. Это не может быть он. Нужно опускать квартиру. Так, определить личность абонента. Нужно найти женщину, которая пытается... Так, так так возможно, она все еще в здании. Индификаторы ее компаса... Так... Это окей. Okay. Не вот, вот, вот. Погнали дальше. Так, 17-я квартира. Что это? это устройство с, ди с дистанционным управлением. Так, так, так. Совпадение не найдено. Устройство неустойчивой частоты. Частота, волны. Невозможно определить источник. Ну-ка. Дверь открыта. Так. Какая прелесть. Компуктер. Ну, давайте осмотрим для начала тут все. Какой прикольный стол. Мы что, зайти не можем, алё? Что там написано? Remove your implant. Fuck. Вот дерьмо. Там кто-то повесился, и я не могу туда пробраться. Ну, зашибись, чё. А я могу как-то проанализировать этого человека? Ага. Мужской, 77 килограмм, так, так, так, группа крови Б, отрицательная бы так. Жизненная функции не обнаружена. Заебись. за Ну <звы> И что происходит? Тут вроде ничего такого. Давайте, Ком компуктер. Uh, voice from Below. Не верьте их лжи, эпидемия еще не закончилась. Так, нежелательные заотечественники. Почта, уведомление о недоставленной почте. Следующее сообщение не может быть доставлено одному или нескольким адресатам. Содержимое заблокировано Браундмаутером Чиронет. Uh, Диагностический ID ноль. Исходное сообщение. Дорогая Энни, когда ты прочитаешь, это меня уже не будет среди живых, подробности не важны, просто знает, что я ушел по своей воле. Не стану просить о похоронах, видит Бог, ты ничего не должна мне, и когда части, чисти, чистильщики разберутся с этим местом, вряд ли останется, что хоронить. Помни, что при всех моих недостатках я всегда любил тебя, как любил и твою маму. Когда болезнь забрала ее, часть меня умерла в тот день. Просто... Простое выражение привязанности стало для меня словом на незаконном языке, мучительным напоминанием о том, чего я лишился. Это не оправдывает то, чему я подверг тебя, но это правда. Я так счастлив, что тебе удалось выбраться из этой проклятой дыры и найти человека, достойного любви. Желаю вам обоим всего наилучшего. С любовью, папа. Так, дальше. То есть он это сообщение пытался дочке отправить, и а как-то не удалось. Огнем и мечом. О, я помню эту игрушечку. Опять эти чертовы пауки. А, я помню... Как... А, там, по идее, паук активируется только тогда, когда к нему подходишь. А... Нужно собрать все монетки и приди... А, я думала, это а? Так, меню. Уровень 1 есть. Уровень 2. А я не знаю, что будет, если я это все дело. И каждый раз игра будет усложняться. Так, у меня есть предположение. Ах, ты вот так вот. Ну ладно. Ладно, есть, у меня на вас предположение. господи, они еще вот. Они, да, они, они еще вот так вот вкладываются. Все между собой. Так, все, берем меч. Последний у нас остался. И побежали. Любовь! Любовь! Верно так, меню. То есть, чем мы дальше будем проходить, тем больше уровней нам будут открываться. То есть, следующие, остальные уровни будут нам доступны уже на других компьютерах. Так. То есть, это приложенька. И все. выходим. Больше тут ничего нету. Погнали дальше. Так, откуда мы пришли? Оттуда. Хорошо. Тут мы вам с чуваком поругались, да? Да. Hmm. Hmm, Консьерж составил дверь открытой. А, это мы уже спустились с первого этажа. Ой. О, это забираем. <звы> Так, двери. Открываем сразу шкафчиком. Давайте что еще по шкафчикам. Что есть? Так, открой, пожалуйста. Тебя очень-очень прошу. О, там что-то еще есть. Тоже синхронизм этот самый. Сейчас, подождите. З Забери его, пожалуйста. Я тебя. Отлично. Обкрадываем нашего мало малого. Это типа он собирает фигурки. Вот эти вот пластиковые. Молодец какой. Мы не можем это забрать? А он еще вот так вот приближать умеет? Ох ты, ё-моё. Ох ты, ё -моё. До чего технология дошла? Нанофейс... ...энд... ...один. Типа, нанофейс... ...первая часть. Это глаза. Так, провода. Ну, внимательно все осматриваем. Так, что у нас тут? А, почта, заявка отклонена Дорогой господин Юрковский, хотя мы высоко ценим вашу образованную образцовую. «Службу и жертвы, на которые вы пошли ради своей страны, политика ИРВ обязывает нас занимать строго проактивную позицию, помогая нашим храбрым ветеранам снова интегрироваться в общество. Регулярные выплаты требуют ежегодного предъявления нашему представителю документа о постоянной занятости класса «Б». Ваша текущая должность консьержа не отвечает этому требованию. Учитывая данные обстоятельства, мы, к сожалению, вынуждены отклонить вашу претензию и прервать ваше участие в программе немедленно» дня пенсионный фонд ветеранов прекращает оплачивать периодическое обслуживание ваших кибернетических процессов желаем желаем вам всего наилучшего инициатива реабилитации ветеранов это автоматические сообщение пожалуйста не отвечайте ага то есть этот чувак у нас получается консьерж наш он воевал он там типа страну защищал все дела и попал и так как он попал в класс c его типа обслуживать не собирается потому что ну он чумо, грубо говоря да а, то есть, все, кто находится в классе С, это то есть ну, это реально уже получается отбросы, потому что они никому не нужны, кем бы ты до этого ни был, если ты попадаешь в класс С, как бы на тебя становится автоматически всем срать. Так, хватит, значит хватит. Слушай, это слишком далеко зашло, ветеран ты или нет, мне плевать, еще одно сообщение, я найду тебя и выбью из тебя всю дурь. Моя мать больше не может терпеть это дерьмо, она устала повторять тебе снова и снова, что... Ее муж, мой отец, умер 18 лет назад. Ей пришлось жить дальше, как и всем нам. Никто не хочет жить в прошлом, постоянно чувствовать горе. Итак, говорю в последний раз. Майк Яровский мертв. Он мертв уже давно. Пусть кто-нибудь впечатать это в твою тупую башку. Мне все равно, как. Просто, мать твою, запомни, наконец. Даже если ради этого придется забыть, что нужно ходить в сортир, потому что еще одно твое сообщение моей матери и твоя челюсть будет сломана. Считай это последним предупреждением. Ой, еще от него и семья отвернулся, я так понимаю. Документы. О-о-о-о-о-о. 012. Там же ведь у нас Хэнэ было. Подожди, вернись обратно. Так, подожди. Да? У нас же ведь там инициалы Хэнэ. А, Нэхэ. Конечно же, Давай человека с инициалом Хэнэ. Хеленова, квартира 104, и Ханна Надер, квартира 106. На одном этаже. Чё ещё? Скорупа Йоанна. Будник Вероника. Складки помещения. -мо. Не в порядке. Сторонний подрядчик. О, огнем и мечом. Давай. Третий уровень, смотрите. Опять это, чертовы пауки. Так. Давайте посмотрим, как это. Так, ну мы сейчас выйдем сюда, он пойдет за нами. Его по-любому надо убить. Сейчас, подожди, смотрите, я думаю, можно попытаться... А, да, мы его убиваем. Мы смотрите, что делаем дальше. Блять. Мы не умираем, нет. Еще раз, давай, еще раз. там, кстати, картинка изменилась, когда нас сажали. Но я думаю, мы это еще не раз увидим. Короче, смотрите. Мы делаем такой финтушами. Мы берем эти мечки, убиваем этого паука. Собираем все монетки. Мы заманиваем этого паука. Берем этот меч, заманиваем этого паука. Есть идея. Убиваем. Я не знаю, пауков обязательно убивать? Или нет? Потому что мы можем сделать вот так вот, как бы, финт ушами. Да, выиграли, смотри. Ты справился, отлично. Ладно. Все, выходим из игры, мы молодцы, мы выиграли. Что еще тут есть? Ой, еб, твою мать. На гайде. Снек. ми У меня еще сердце не остановилось. Господи, журнал жильцов. Давай. Мне нужно посмотреть, журнал жильцов. Посторонний вход only. воспрещен well, I was in Я спешил А дверь And была открыта По -по Посторонний вход воспрещен only. Он уже, я так понимаю, глючит, да? Please, better... Это нужно мне для работы who... Я полицейский, я знаю, что <coughs> делать Да, я знаю, кто вы Правда? На моей no, yeah. Мы взяли одного, живым развали right? одного, из вас Чтобы проник for его for голову вы были на той большой войне Поэтому у вас так много этого металлолома Плазменный заряд Попал в конвой Броню прожгло Простите, я не хотел вложить прошлое да. Прошлое. Так, Адам, это сын? Давай, Адам. Что можешь сказать о жильце из седьмой квартиры? лет mm -hmm. oh. yeah. Да. I'm один жильцов. Так ну, yeah. как он давно здесь живет? Да. Maybe Может, longer. дольше. Плохо со временем. Вы когда-либо с ним говорили? Он редко выходил. Они все редко выходят. Ну хорошо, железный человек. Если, Если еще что-нибудь вспомните, here. сообщите. Так, да, блокировка. Что-то активировал блокировку. Mm. Э, пытаемся их деактивировать. Я и Руди. Думаете, это может быть нанофаг? Недавно случилось. Случались вспышки? Нет. Последний, очень давно, возле реки. Старые импланты. Плохие импланты. Рудия. Что? Руди? Кажется, это робот Руди? функциональный, функциональный ремонтный и сервисный дрон. Не потеряйте его. Что? Убегает иногда. Нужно выслеживать. Ручную. <связать> От тебя робот сбегает периодически, да? Ладно, уходим. Уходим. Нельзя деактивировать <связать> блокировку изнутри? Или хотя бы передать сообщение? Нет. Нужно держать людей внутри. Изолировать. Успокоить. Ослабить. Ой, чувак, тебе круто. We'll да, особенно хорошо действует последний. Right. Хорошо, я начинаю расследование. Может, the... можете представить мне yeah. что-то там? Uh -huh. Системы нестабильны. Uh, Разблокировал, this... что смог. А, доступ к системам, запросил. Thanks. Спасибо. Лучше оставайтесь here. здесь. В коридоре может встретить очень опасных людей. Скверно. А? Плохо. Uh, uh, а, Look, это он пытался вспомнить слово. Хорошо, просто будьте осторожны. You know what? Знаете what? что? Я так и не спросил, как ваше имя. Меня зовут My Дэн. Name? Имя Янус, как древний римский бог. Э -э, слыхали? Like a... <laughs> Простите, что раньше не вас. Рад был с вами встретиться, Янус. Janus. Ну чё, у чувака вообще очень сложная жизнь. Очень сложная ситуация. смысле, а я могу? Могу его осмотреть? 108 килограмм. 179 сантиметров. Б положительная. Ребральный протез. И период сервисного обслуживания истек. Синтетический позвоночник. Утечка какого смазочного материала? Синтетические дыхательные пути. Обнаружена нанитовая нестабильность. Это рука, да? Протез руки. Открытый провод, риск поражения электрошоком. А! Да, что-то ему вообще хреновенько. А, Протостаги, Наруш... нарушена структурная целостность. Да, чувак, да. Неплохо тебя так покоря было. Ладно, выходим. Нам с какие там квартиры? 106 и 104, кажется, да? На одном этаже. Это нам наверх надо. Я не знаю, как это мы тут прошли. Вот так интересно. Это, кажется, выход, блядь. Ага. Выход на улицу. О, дверь в тату. Появился в тату-шоп. Ой, и тут что-то. Да? Мы можем это открыть. О, помойки разработчик. Да, ⁇ -мо ⁇ подождите. Его еще нужно купить, взять, подождите. Так, увеличиваем чувствительность. О, другое дело, уменьшаем. Гональ дальше Закрыто Ну ладно У нас, по-моему, 104 и 106 Они прямо вот рядышком находятся Это, Типа гроза такая 117. Вот, да, нам сюда. Проходим. Два, три. Так. 104. Вот тут, вот, да, по-моему. Подождите, давайте сверимся. Смотреть квартиру 104. Смотрите, квартиру 106, а смотреть квартиру 104. Не открывается 104. 104. А, это 0,04, я не туда вообще пошла. Это, по идее, второй этаж, да, у нас получается. Тогда. Ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Унесло. Да. Да, вот 104. 106, где, вот тут вот, где-то, да? То есть мы сейчас. Мы можем зайти сюда и зайти сразу в 106 получается, либо повернуться сюда. И там как раз найти 104-ю. Ну дальше 104-ю, она ближе, мне кажется. Эй, вы! Hey, hey, Я слышал вас! Me, Подожди! Help me, please! Ну давай, чего чего? Чего тебе? Что случилось? Wrong, wrong, oh. hey, I I шум, что случилось, Я слышал какой-то ужасный шум! Что происходит? Активированная блокировка. Блокировка? О, oh, no. нет! Только не сегодня. Oh, God, please, well, а что такое особенно должно произойти сегодня? У меня была запланированная медицинская процедура. Частного характера. Лучше не будем об этом. Как угодно. Так. Okay? вами все в порядке? Like Сури по голосу, вам очень больно? Oui. Все в порядке. Я просто... были большие проблемы. Жду, когда их решат. Может, и я смогу чем-нибудь помочь? <laughs> Конечно. Sure. Если вы специалист по коррекционной surgery. хирургии. Сэр, я бы хотел спросить, не видели anything? ли вы в последнее время ничего I подозрительного? Я ничего не видел. В течение уже 40 лет. А он слепой. Мне I, I really немного неловко это обсуждать. Хорошо, не буду тратить ваше время. Погодите. Я кое-что слышал. Тихие quiet, шаги. Quiet Будь Будто кто-то специально не хочет привлекать внимание. Тяжелые дыхания, тяжелые сердиты Так не дышит, когда не прячутся. прячутся. Так дышит, mm. когда хотят что-то сделать. что ты еще? еще? Запах, он был таким знакомым, Знаком. чем-то напоминал мне детство. Детство? Да, Но мы жили за городом, городом. совсем прилегающимся. Во время дождя запах был похожий. Сейчас как раз дождь пошел. Значит, кто-то, кто-то, кто-то, кто-то мокрый был. Да, я это понимаю. Так, голуби тут летают. Полиция? Можно задать несколько вопросов? Конечно, офицер. Всегда я рад выполнять гражданский док. Вы, кажется, довольно спокойным. Знаете, что в здании активирована блокировка? Да, но я мало чем смогу помочь. Правда, ведь? То есть, уверен, что пока мы здесь разговариваем, власти пытаются как-то решить ситуацию. Если подумать, вы именно для этого здесь? Да, да, конечно. Да, конечно. Ну вот, значит, успокоиться не о чем. Могу я вам чем-то еще помочь? Да. Вы не замечали в последнее время ничего подозрительного? Возможно, соседи вели себя странно. Вообще-то, я слышал какой-то шум из uh, 104-й, а потом оттуда выскочила женщина и понеслась прочь. Какого рода был этот шум, шум, сэр? Да, крики разные. Крушили что-то. Я не питала этому значения. Понимаете, те все двое всегда жили как кошка с собакой. Проблема неизвестна. Вы имеете в виду, что они применяют насилие друг к другу? Ну, не знаю, как вообще насилие. В большинстве случаев просто ссорятся, наверное. Но сегодня было намного жестче, чем обычно. Наверное, поэтому она и убежала. Вы не видели, куда она направилась? Ну, я не то чтобы видел ее. Я чувствовал ее запах, понимаете? Запах? Ну, как будто вы его не чувствуете. Весь коридор провалял so, дешевым помоем, которые она на себя выливает. Наверное, думает, что от этого становится похоже на леди. Понятно. You Спасибо за помощь. Еще я слышал, как она пухтела. а я сломала шлюха. Вот как. Yeah, да, Свет мне выдавал seen такое дразнилские вещи, со мной заигрывает. Не уклоняется к, за... наклоняется к замку, а под одежду у нее ничего нет. Она ведь знает, что я смотрю, ей нравится меня задирать. связался с этим тупоголовым нареком, -на Чем он лучше oh меня? God. Знаете, им всем это нравится. Соглаза и стерла. что ко мне на коленях, но будет слишком поздно, слышите меня? Слишком поздно! Okay, Хорошо, я получил общую картину. Спасибо your... за содействие. Oh, uh, I... А, да, yes. пожалуйста, офицер. Ты вращуга. Это 104 у нас, да? А тут чё? Like Можно вас задавать Наконец-то появились. How... Что за хрень здесь происходит? Почему в нашем доме блокировка? Вероятно, ли всего сбой. Я ещё это не выяснил. Ну, у меня вы... Э, а, ну, у меня вы этого явно не выясните. Не замечали ничего подозрительного или необычного, ну, кроме блокировки. Да так, парочка из 104 недавно уже скандалила, громче, чем обычно. Девчонка убежала, и все стихло. Видели, куда она побежала? Я обычно не сую нас в чужие дела, но, судя по звуку шагов, могу сказать, что она побежала во внутренний двор. А, а еще что-нибудь, можешь о них сказать? О той парочке? Ну, я не, но не слишком хорошо их знаю. Девчонка довольно И милая, чего не скажешь не о парне. Так... Домашнее насилие? Такое часто случается? Вы видели, чтобы муж распускал руки? Нет, он из тех, кто бьет свои жены или что-то в этом роде. Он просто запутался. знак из нас нельзя, так сказать. А как насчет мужчины? Кажется, его зовут Амир. Он выглядел крутым, но у него такие, знаете, желтые глаза. Дергается, как Нарик. Наверное, он и продает это дерьмо. Откуда вы знаете? Нет. О чем? Что он толкает? Я видел, как он прокрадывался ночью с пакетами и все такое. Сильно сомневаюсь, что он работает под стальоном. Что вы знаете о женщине? О, oh, she, oh, она громбаба. Работает в непо две смены, чтобы that содержать этого конченного зэка. Не знаете, чем она, она там занимается? Гратьте чем-то важным. Начну жила бы в здешней тыре Но выражение лица у нее довольно характерное. Face, в смысле? Усталость, беспокойство, постоянно перепуганный взгляд. Думаю, это все из-за работы на, корпора... на корпорацию. А еще что-нибудь странное? Хоть что-то? Да нет, пожалуй, это все. Разве что какой-то козел привел в дом животных. Животных? Да, могу поклясться, я как-то слышал в коридоре рычания. Я бы сказал консьержу, но он забудет все еще до того, как я закончу говорить. Beraber, 1900, реально, Спасибо. Вы мне очень помогли. Это что-то новенькое. Так, ну пошли, значит, с точки. у Уже понеслась. Так, так, так. Мм, еще свежее. Следы запрещенного вещества. Наркоша. Есть кто-нибудь? Выключи, Выключись. Это что? Корпорация. Пропуск корпорация хоррон. Уровень допуска Let's низкий, но все еще действителен. Хелена Новак, джуньер-программер. Неплохо. Молодец. Молодцом. Вау, братан. Боже мой. Ой, кишки наружу. Ты еще жив? Жив. Расскажи что-нибудь. Не бойся. Я now. помогу вам. Что здесь произошло? Многословно. Послушайте, здание активировано блокировкой. Сейчас я не могу позвать на помощь, но если вы мне поможете, я обязательно найду виновных. Да он говорить не может. Не тратьте силы на разговоры. Есть другой способ. Нажмите Е, e, чтобы включить электромагнитное зрение. Ты попался. Правда, чтобы анализировать. Есть. Так. К так, так, так, где-то 52-го. Профессия, судимости, дело, нападение, грабеж. Ладно. Как? -то... Как подключиться-то? А, средний клапан. Commencing neural interrogation. Так, мы у него в голове. Отлично. Hey, Привет, детка, я дома. А, Стоп! Окей, ау и Идите, колотись Хорош! Amir, is that you? Amir, это ты? Так, ну, может. Надеюсь, вас там не глушат. Так, мне еще зайти надо, да? Да нет, вроде. <смех> Что происходит? А, вот дверь. Нельзя с ней взаимодействовать. действовать. Так, мать его, женщина. О! Та да, и про... про уж... А, присесть надо. Уже можем пройти. Хорошо, проходим дальше. Я теть! Ну, отдыхаем, отдыхаем. Давай, открывай, открой. А, на себя. Господи, какие-то двери от себя, какие-то на себя. Ну ты что, господи, птичка, ё-моё. Вау. Вау, нам туда. Точно, наркоман, блин, честно знаю, вот, походу, пьесы, да? Да. Ух, -мо, вот это бросает, кидает просто. 209-е. Спасибо, чувак, этого мне должно хватить до конца недели. 209, надо запомнить. Ох. Видимо, какие-то его страхи. Нет, я хочу дальше чуть -чуть пройти, посмотреть. Нулевая. Yeah, uh... yeah, Спасибо. Там была 209-я, кажется, да? Так, да, нужно не забыть И нависит этого чувака сказать. Привет, я Коп. И он выкинется нахрен. Fuck, это какая у нас 112, кстати. Fuck, Мужик, что это за фигня? Я же просила, не приходить днем. Опачки. Опять вот это вот, да? А, нет, это что-то другое. Это что-то с войной уже связанное. Ну, короче, дурь ходит, раскидывает. Это типа волк, да, варвульф? Я подхожу, вода выключается. Отхожу, начинается. Опачки. Вот у нас процесс высыхания растений на ногу. часть чеваров ценю за всех. Хорошо. Унитаз. Часть сырнила. Опачки. Проходим дальше. Так, лампочка, веди себя прилично, пожалуйста. Блин, мне бы сам... Доразило меня, меня тоже раскоря... раскорежило тут. Хорошо тебя плющит. Это зверь какой-то? Мне кажется, он что-то видел, но не понял, что. Куда идти-то? На что-то изображено. Проход, там рядом помойка. Проход, а рядом помойка. Нет? Где я мать вашу? Где я? Где телек? Я слышала, что он включился. А, вот он. Да, опять проход. Рядом с проходом... Вот она, вот он, вот сюда. Так, я здесь. Следующий проход. Там рядом какой-то стул или стол. Табуретка со столом, да? Красная скатерть там. Да. Рядом еще железные полочки какие-то. Вот, вот, вот, вот, вот сюда. Дальше. Провода и лампочка какая-то. Провода и лампочка. Сюда что ли? Нет, не похоже. А, нет, похоже, похоже это оно, это оно сюда. Опять мусорка ага сюда а наверное я ошиблась все-таки да вот по кругу пошел опять вот сюда окей ну давай еще вот да то есть это не надо было выходить вообще в другую комнату то есть это все должно быть здесь. Вот сюда, да? По идее. <толкнуть> Опять эти помои! <толкнуть> это называется суп. Ешь, что I'm подаю. Лучше он уже не станет. А ты что хотел? Ай, я пытаюсь сейчас двигаться. А, он сидит. Привязан. Уи! Yes! полеты сели. Ты это видишь? Блин, это безумие. похоже. Да. А, и вот это, видимо, им крутили, пока они ехали, да? Да, он с другими как раз едет в тачке арестованный. То кидает, бросает прям, а вот и мы ждет что-то. Облоб, Пошли. Охрана тут. Это, типа нас в камеру сажают, да? Это типа все решили посмотреть, кого ведут, да? А петушка, ну, ведут. Привет. Познакомься. Да. Там домой хочет. Ну, что поделать. Кто-то орел, чтобы его выпустили. А это нас бьют. Смотри-ка. Прям нормально так, ногой. Ну да у нас кто? Он получается наркоту доставлял, да? Who won't like the thing? It's What was that? Он не дает мне взгляд отвести. Мне нужно отсюда. Я больше этого не вынесу. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Не буду. Выпустите меня. Мне уже дошла. Она ркоша. Давай сюда, быстрее! Yes. О, да, наконец-то и поплыл, и поплыл. посмотрите на него уже не так плохо сидится, да? Уже повеселее стало. Я смотрю, у них там сигареты на полу валяются. прям очень много. Тарас, да, расчет очень нехило. Так, что вообще происходит? Где я нахожусь? Я вообще ничего не понимаю. Происходит, куда мне идти, блин. А -а! Помнишь, как мы познакомились? Такое не забудешь. Есть? На че, короче. Я раньше не спрашивал. Ты тогда боялась? В смысле, меня боялась? Нет, я увидела, какой то ты внутри. Под всеми этими мышцами и татуировками. Ты был словно раненый зверь. Потерянный и одинокий. Hey, По крайней мере, ты, знаешь, ты знала, во что ввязываешься? Да, думаю, я знала. Нет, не знал. Нет, не знала, она во что она ввязывается. Ой, пора заканчивать. Ой, пора заканчивать. Пора заканчивать. Чего? Вот почему не переводят мне? Вот как, как для тупых перевели бы, чтобы я понимал, что происходит. Sickness, быть вместе health, и в горе, и в радости, и в болезни, в здравии. Любители с этого дня, и пока смерть не разучит. Ой, еще и женились. Ты сожалеешь? No. Нисколько. Ты, блин. Серия трэша, мать его. Ну, он видел зверя. А дальше уже, мне кажется, это просто вот пошло все глубже-глубже. Мне кажется, там вот что-то вот он непонятное видел. Что, меня не впускаешь туда? Вы что, охренели? Помыться я хочу, ё-моё. туда не пускать ладно хотя будут помочь ну чё? я повернул там кран, если чё. ну ты пошел ты да, вот, мне, вот, вот и не надо мне мне тоже ничего не надо все Ай, прям крути надо делать. сильно, сильно, сильно. Ходит. Как это интерпретировать? Как -то мне это все, мать вашу, понять? Так, ну телек улетел куда-то туда, ладно, пойдем за телеком, короче, не будем. Там уточка какая-то была нарисована. Пойдем за телеком. Это надо ломать? Нет. Ты можешь, can. я знаю, ты можешь. Она, видимо, пыталась помочь ему слезть нар с наркоты. Mm -hmm. Типа, пережить ломку у душе. Правильно? You can do it. I know you can. Да, я смогла зайти в, в этот душ. Он теперь больше от меня it. не убегает. Он больше от меня не убегает, я поздравляю, мы наконец-таки смогли сходить в душ. Ага. А ты будешь от меня убегать? Да, я бы очередной... Ну типа я так понимаю, он бился бился над тем, чтобы бросить. У него я так понимаю, ни хрена не вышла ну как был наркоман, так и остался. Господи, что это за... Сдец. Так, нам туда. Хорошо. Блин, эти лабиринты просто... Квартир, комнат. обратно уже крутит, да? Мы хорошо крутим. <клышлен> Дэн! Дэн, прозыпайся! Со мной что-то не так, я не могу! Позови на помощь! <клышлен> Уточка. А он под подкайфен, что ли? Выкинусь. Ну, походу, да. Что еще может быть? Беги, скорее, позвони на помощь. Вот. Вот какая-то черня, да? Кто-то на него напал. Либо он под наркотой и видит. Предупреждение, низкий <связывания> уровень синхронизации. Требуется видение этой херни. Тихо, вылезай, вылезай оттуда. <связывания> Мейер, до... допрос прерван. Объект вышел из строя в процессе допроса. Процедура экстренного извлечения прошла успешно. Он умер. По ходу пьесы. Пьеса. короче принимаем таблетку yes. yes. oh, и сразу пополняем и на этом заканчиваем Короче, спасибо за то что были со мной за то что смотрели меня, оставить свои комментарии ставьте лайки и до встречи в следующей серии всем спасибо всем пока пока